Уважаемые дамы и господа, сегодня у нас торжественное и знаменательное событие. Мы чествуем первых лауреатов Международной премии «Глобальная энергия». Эта награда присуждается за выдающиеся научное достижение в области энергетики, и особо подчеркну, аналогов такой премии в мире до сих пор не было. Международная премия «Глобальная энергия» задумывалась и создавалась как награда нового тысячелетия. Считаю глубоко символичным и естественным делом, что она утверждена, учреждена по инициативе России и в России, одного из признанных лидеров мирового энергетического рынка, страны, у которой накоплен огромный опыт международного сотрудничества в этой сфере. Поддержку этому проекту оказали крупнейшие отечественные энергетические компании, руководители которых тоже здесь присутствуют. Компании, которые хорошо понимают, какую роль в их развитии способна сыграть наука, способна сыграть новые технологии. Мы живем в эпоху, когда задачи, стоящие перед человечеством, носят всеобщий глобальный характер. И эффективно решить их можно, только объединив интеллектуальные и технологические потенциалы всего международного сообщества. Одна из острейших проблем современности – это энергообеспечение мировой экономики и население нашей планеты. И здесь надо искать более эффективные способы использования энергоресурсов. Эффективные, в том числе, не в последнюю очередь, с экологической точки зрения. Важная задача – это поиск альтернативных источников энергии. Они играют огромную роль для завтрашнего дня всей нашей цивилизации. Кроме того, глобальный, глобальный энергетический диалог способен содействовать динамичному экономическому росту, решению острых социальных проблем. И ключевая роль в развитии этого диалога, конечно же, принадлежит людям науки, именно на поддержку и стимулирование исследований, имеющих жизненно важное значение для всего человечества и ориентирована Международная энергетическая премия. Я искренне от всего сердца поздравляю первых лауреатов глобальной энергии. Это господин Ник Холаньяк, господин Месяц Геннадий Андреевич, господин Ян Дуглас Смит. Все они добились по-настоящему выдающихся достижений, значимых результатов. И я желаю им новых научных успехов, желаю им всего самого-самого доброго. Убежден, что премия Глобальная энергия всегда будет на высоком уровне держать свой престиж и авторитет, а ее лауреаты будут способствовать развитию международного энергетического диалога будут укреплять сотрудничество ученых во имя прогресса и мирового экономического развития. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое.